Здравствуйте, я Джон Вон Я хочу задать вам вопрос. Это один из тех вопросов, которые мы часто задаем себе, когда становимся старше или когда наступает Новый год. Итак, вопрос. Что вы можете сделать для того, чтобы достичь большего и изменить свою жизнь к лучшему? И этот вопрос не сводится к тому, как заработать больше денег и накупить вещей. Он касается всего, что имеет отношение к достижению успеха в любой сфере жизни. Я знаю, что этот вопрос интересует каждого, потому что мне постоянно задают его на моих семинарах. И я слышу его от тех людей, что читали мои книги или смотрели мои видеопрограммы. И должен вам сказать, после длительных размышлений, а также на основании солидного опыта, который я получил, помогая компаниям и отдельным людям раскрыть свой потенциал, я пришел к однозначному выводу. Успех и наши достижения зависят от выбора, который мы делаем, и действий, которые мы совершаем. Звучит громко, но в то же время не вполне понятно. Поэтому давайте перейдем к конкретике. Прежде всего, необходимо осознать главное. Именно вы ответственны за свой успех. Жизнь не азартная игра, и ваши поступки оказывают огромное влияние на уровень вашей успешности или неуспешности. И мой опыт говорит, что поступки человека всегда являются следствием выбора, который он совершает. Важно понять, что именно ваш выбор определяет то, каких успехов вы добьетесь в каждой из областей своей жизни. Каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор. Однако главное решение, которое мы принимаем каждый день, это решение добиваться успеха, процветать или просто выживать. Да, это выбор, который делаете именно вы. И знаете вы об этом или нет, именно вы принимаете это решение каждый день. Конечно, вы можете возразить, что в вашем положении не приходится выбирать, как именно поступать, и до определенной степени я с вами соглашусь. Вполне возможно, вы застряли в некой неприятной ситуации, и в данный момент многого не можете себе позволить. И тем не менее, у вас есть возможность двигаться вперед, и именно вам решать, воспользоваться этой возможностью или нет. Меня очень печалит, когда я вижу, как умные и талантливые люди выбирают прозябание снова и снова, день за днем. Они чувствуют, что не могут сдвинуться с мертвой точки. Может быть, они просто не отдают себе отчета в том, что именно они должны принять решение делать каждый свой день успешным, а не просто проживать его. Правда в том, что у каждого из нас есть возможность двигаться вперед. Прежде чем вы кинетесь к экрану в попытке меня задушить, потому что я просто не понимаю, насколько тяжела ваша жизнь, позвольте мне перейти к практической стороне дела. Я отдаю себе отчет в том, что подчас бывает очень трудно принять решение двигаться вперед и добиваться успеха. Особенно, когда непонятно, какие действия для этого следует предпринять. Поймите, я прекрасно это знаю. Я и сам бывал в подобных ситуациях. Поэтому я хотел бы очень кратко рассказать вам о трех конкретных шагах, которые помогут вам выбирать успех и движение вперед каждый день. Если вам интересно, откуда взялись эти три действия, отвечу. Помимо того, что я совершаю их сам и знаю, что они работают, я видел, как эти же действия совершают другие успешные люди, которых я знаю. А я знаю много успешных людей из разных стран и сфер деятельности. И они также могут подтвердить, что эти действия имеют непосредственное отношение к их успеху и их достижению. Конечно же, список шагов, необходимых для достижения успеха, не исчерпывается этими тремя позициями. Однако, три этих действия, это прекрасное начало. Именно с их помощью вы сможете выбраться из заколдованного круга и начать движение в сторону успеха в любой сфере. Кстати, прежде чем мы начнем, возможно будет неплохой идеей поставить это видео на паузу и вооружиться ручкой и бумагой. В следующие несколько минут я поделюсь с вами очень ценной информацией, и вам лучше ничего не упустить. Действие первое. Не бойтесь мечтать. Представьте свое будущее таким, каким вы хотите его видеть. Если вы хотите двигаться вперед, то прежде всего необходимо понять, где это вперед. Многие из тех, с кем я знакомлюсь, понятия не имеют, в каком направлении им следует развиваться. И неудивительно, что они не получают от жизни удовольствие и не видят в ней смысла. Это была плохая новость. А совсем плохая новость состоит в том, что у большинства людей настолько заниженные ожидания от жизни, что они и не рассчитывают на то, что у них что-то получится. Первый шаг к успеху в любом деле начинается с надежды и мечты о будущем. И именно поэтому я говорю, не бойтесь мечтать и прислушивайтесь к своим желаниям А чтобы вам лучше мечталось, задумайтесь вот о чем Первое Великий Уолт Дисней однажды сказал Если вы видите что-то в мечтах, вы можете это сделать Все мы знаем, чего достиг Уолт Дисней и какое великое наследие он оставил Уолт Дисней очень часто говорил, что он не такой уж великий человек У него просто великие мечты Только представьте, у вас тот же потенциал, что и Уолта Дисней Второе вот одно из наиболее часто цитируемых изречений Дональда Трампа. «Мыслить масштабно ничуть не сложнее, чем мыслить мелко». Дональд Трамп призывает нас сбросить шоры и начать мечтать масштабнее, масштабнее, чем мы привыкли. И третье. Задавайте себе вопрос. Что стоит между вами и вашим успехом? Наверняка вы можете перечислить множество факторов, помешавших вам добиться успеха в том или ином деле. Но я хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Единственное, что стоит между вами и вашим успехом, это вы. Я понимаю, что признать это нелегко, но если у вас хватит на это сил, вот первая хорошая новость. Вы можете это изменить. Недавно мне попалась на глаза статья, где говорилось, о чем сожалеют люди в старости, и что бы они хотели делать больше, если бы вновь стали молодыми. Вот несколько позиций из этого списка. Совершать больше ошибок. Почаще дурачиться. Поменьше вещей принимать всерьез. Больше путешествовать. Больше рисковать. Уметь наслаждаться моментом. Одно из моих любимых изречений принадлежит Хелен Келлер. Вот оно. Что хуже, чем быть слепым? Видеть, но бояться заглядывать в будущее. Если вы хотите двигаться вперед и достичь большего, не бойтесь видеть свое будущее великим. Действие номер два. Определитесь, чего вы хотите. Не имея целей, невозможно двигаться вперед. Отсутствие четкого вектора движения – основная причина того, что большинство людей так и не добиваются успеха. Не имея четких и конкретных целей, вы не сможете сосредоточиться на том, что для вас наиболее важно. И это оставит вас наедине с постоянным чувством неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне. Не имея четких целей, вы будете постоянно сомневаться в себе, а то ли я делаю. Будете не способны принимать осознанные решения и будете разбазаривать драгоценное время и энергию, которые можно было бы потратить на достижение нужных вам результатов. Успешные люди всегда знают, чего хотят. И если вы хотите научиться двигаться вперед, прежде всего необходимо решить, куда вы хотите двигаться. Я хочу предложить вам как можно скорее уделить время тому, чтобы присесть в спокойном тихом месте и ответить самому себе на один единственный вопрос. Чего конкретно вы хотите достичь? Что больше всего хотите осуществить и испытать в своей жизни? Я обнаружил, что когда вы, наконец, находите время основательно подумать над этим вопросом, происходят две важные вещи. Первое. Вы обнаруживаете, что многое из того, чем вы занимаетесь, не имеет никакого отношения к тому, что для вас действительно важно, и даже косвенно не служит достижению ваших целей. Поэтому вряд ли вам удастся добиться многого, если вы не смените вектор приложения усилий. И второе. Когда вы не спеша обдумываете, чего вы действительно хотите, вы обнаруживаете, что у вас немедленно активизируется творчество способности и вы отыщете новые способы превращать те или иные мечты в реальность вы начинаете видеть пути которые раньше не замечали и думать о том как сделать так чтобы у вас появились способности навыки и прочие ресурсы необходимые для достижения цели пожалуйста не считайте себя выше этого потратьте несколько минут и решите чего вы хотите не откладывая это на потом сделайте это сейчас Действие третье. Двигайтесь. Успех напрямую зависит от непрерывности вашего движения. Цели крайне важны для того, чтобы мотивировать вас двигаться вперед. Но цели не достигаются сами по себе. Цели не продвинут нас вперед, пока мы не сделаем это сами. Но просто двигаться вперед недостаточно. Необходимо двигаться вперед постоянно. Дело в том, что фрагментарное движение вперед — главный враг успеха и достижений. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Все мы знаем, что гораздо больше силы и энергии уходит на то, чтобы запустить тот или иной процесс, чем на то, чтобы его поддерживать. Этот принцип базируется на таком физическом явлении, как движущий импульс. Например, космический корабль расходует практически все свое топливо на то, чтобы выйти на орбиту. На то, чтобы удержаться на орбите, уходит лишь незначительный процент горючего, потому что корабль получил движущий импульс. Принцип движущего импульса вполне применим и к феномену успеха. Говоря совсем простым языком, успех ведет к успеху. Важно осознать, что, совершив одно успешное действие, гораздо легче повторить свой успех, если следующее действие совершается достаточно быстро после предыдущего. Так что, если вы хотите достичь успеха, необходимо двигаться вперед. Каждый день. Да, каждый день. Я понимаю, что это может показаться непростым и даже невозможным делом. Однако, позвольте мне задать вам один простой вопрос. Хотели бы вы увеличить свой успех и достижение в наступившем году на 100%? Когда я задаю людям этот вопрос, большинство отвечает, да, это было бы здорово. Но когда я спрашиваю тех же людей, считают ли они, что такое возможно, всего 5% из них дают утвердительный ответ. Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Считаете ли вы возможным завтра продвинуться вперед на 1%? Так вот, когда я задаю этот вопрос, буквально все как один отвечают «да, конечно». Давайте-ка подумаем. Вы сможете продвинуться вперед еще на 1% послезавтра? Большинство людей скажет, да, я могу это сделать. А на следующий день, да, я могу становиться лучше на 1% в день. А теперь задумайтесь вот о чем. Если вы будете совершенствоваться на 1% в день, у вас появится привычка к достижениям. И задумайтесь мгновение. Если вы будете расти на 1% в день, то меньше чем за три месяца ваш результат перевалит за 100%, так как эти проценты будут накладываться друг на друга. И все, что вам нужно, это 1% в день для того, чтобы достичь взрывного успеха. Не пытайтесь поймать меня на излишнем математическом подходе. Ха, как я считаю этот 1%. Сосредоточьтесь вот на чем. Каждый день становиться чуточку лучше. Каждый день узнавать что-то новое. Или каждый день продвигаться чуточку дальше, чем вчера. И тогда вы обнаружите, что успех войдет у вас в привычку. И вы сможете достичь и испытать больше, чем когда-либо мечтали. И все, что вам нужно, это один процент. Люди спрашивают, хорошо, Джон, а откуда мне начать работать с этим одним процентом? Сначала делайте, что можете, потом то, что возможно. И внезапно вы обнаружите, что делаете невозможное. Именно в этот момент вы подключаетесь к энергии движущего импульса. Я хочу подбросить вам еще одну идею, чтобы вы поняли, насколько силен этот один процент. Что если бы вы каждый день уделяли всего лишь на несколько минут больше тому делу, в котором хотите преуспеть на протяжении предыдущего года? Или в течение пяти лет? Или в течение 10 лет? Задумайтесь на мгновение. Где бы вы были сейчас? Насколько больше проблем бы решили? Насколько бы больше заработали? Насколько были бы энергичнее? И, наконец, насколько мудрее бы стали? Все, что вам нужно, это один процент в день. Напоследок. Как я уже говорил, наш успех напрямую зависит от выбора, который мы делаем, и от действий, которые мы совершаем. Однако, если вы хотите начать движение вперед, вам нужно начать его сейчас. Я знаю множество людей, которые знают, что им нужно делать, чтобы добиться большего, но по непонятным причинам они изо дня в день откладывают эти действия на потом. Поэтому я хочу задать вам последний вопрос. Как бы вы поступили, если бы знали, что некая идея гарантированно в разы улучшит вашу жизнь? Когда бы вы начали действовать? На следующей неделе? Через месяц? Или, может быть, когда руки дойдут? Поймите. Хорошие идеи не становятся лучше от времени. Поэтому, если какие-то из тех идей или действий, о которых я вам рассказал, нашли созвучные им струны в вашей душе, начните действовать прямо сейчас.